Бо газа побить тени пельтон барони пельтон хворень барони летом как то нашел два дюйка десять десять теней и пураду пора пора и ану на ну барони на мо барони люди хапут пельтон а пельтон газа дуни Наму Даккадуни гелосов бите, гедрац не марихапу по Но нотайте, гелос гасатан баруни. Гнепу, гнепу и тепу, наму баруни унитурени, унитурени, чотче, у ним ба на, на... паурими Паурими надо было, как говорят по-нашему. Паурими. каруду паурими урими, тарунье, а оно по духу бато, а то мы, хоти и паурихати. Ми... кариду. Ми тоти, не нажа по, тар, гилагасалтани, но тьмумбо подем улингать тою сундатта и бу, манка стакер не а не да, кар карду, паурха по а а сундатта худа ули, бу, на Аятоне дырпыть гопу. Чё тебе идти, видим, бара? А ну, на Аятоне... С... С... С... С... Как же называется? Боже... С... С... Не записала. 40 дней на аяк на аяк-киньбини. 40 дней на аяк-киньбини. 40 дней на аяк-киньбини. 40 дней день боя бед дин... мама убить аяухани а я раз на раз на сурахта то но таньковок раз на раз на бусульба ну боя на и а нон дайте, нон дайте. если мама у не то типа Tipа... нон а и нони сурок того не Типа надо, но он думает, что дедими, тани буми. И чеми надо этим парсурать бухры, ты отери, ти манга